66.ru Вас зовут? Кирилл. Эта информация сейчас не будет открыта вам. Mm. И вы так вот, и все. Вы всегда торопитесь. Все будет. И все... Мне кажется, или вас в медиапространстве снова стало очень много. Я вижу вас на афишах концертов, спектаклей, реклама. Было время, когда вас было поменьше в медиапространстве, а сейчас вот что-то вроде ренессанса Николая Фоменко как артиста. Это не так, дорогие друзья. В принципе, ничего не поменялось. Просто появилась реклама автору. И поэтому, видимо, есть ощущение, что у меня какой-то ренессанс. Нет. Мы <coughs> играем с группой «Тур» в 35 лет. Он будет идти э, целый год. И в середине 19-го закончится. Э, к этому моменту выйдет кино, э, посвященное группе «Секрет». Такое. Григорий Константиноглский будет его снимать художественный фильм. Вот. А спектакль, который мы привозили в Екатеринбург недавно с Леней Эрмольником, называется и снова с наступающим, ну вот, и все. Вот, ж, пожалуй, ничего такого в медиапространстве нету. Но при этом вот после 2014 года было ощущение, что вы как-то резко исчезли из эфира. У меня вообще было ощущение, что вы прячетесь. Что было до 2014 -го года? Скажу, до 2014 -го года, года была Маруся Моторс, была Маруся F1. Вы очень много присутствовали в медиапространстве. Потом а, Маруся схлопнулась, была история с банкротством. И вы как-то пропали. Я, в принципе, этому не удивился, потому что ну, там по разным оценкам инвесторских денег сгорело 100 миллионов евро. Я бы тоже, наверное, из медиаповестки на время ушел. Частенько, когда Мадридский Реал приезжает в деревню Селятина. Ему трудно объяснить непонятно на каком языке и что. Но все, что вы сейчас сказали, это вещи абсолютно взаимоисключающие друг друга. Ну, то есть банкротство Маруси – это банкротство лишь двух российских компаний. А Маруси состоит, если вы автомобильный журналист, то, в принципе, неплохо было бы заглянуть и посмотреть, с чего же она и сколько же их. Там и Маруся Инжиниринг, и Маруся Моторс, да, очень много юрлиц. А, и в каком... да их, их в России только три, и вот они были обанкрочены в России, вот, собственно, и все. И что дальше? Насколько я понимаю, Маруся продолжает существовать в каком-то виде, и вы заявляли о том, что будет продолжение этого проекта, и новые инжиниринговые опыты с мотор-колесом, еще и с чем-то, вот на каком... Этапе? Все будет. Не хочу ничего рассказывать. Ну, вы увидите, и это вас очень удивит, поверите. То есть вы считаете, в принципе, ну так вот, представьте себе, представьте себе, вот вы делали ремонт в квартире, а потом у вас закончились деньги, и вы так вот, и все, и больше вы к этому не возвращались. Или вы все-таки доделаете ремонт А из чего доделывать? Я так понимаю, завода на снежинки нет, ходовые макеты распроданы, что-то отправлено под пресс Из чего делать этот ремонт начатый? Понимаете как? Дело в том, что, к большому сожалению, вы как организаторы медиапространства, журналисты, вы всегда торопитесь. Если бы темпы у вас были другие, ну вы были бы более глубоким человеком, то, наверное, вы бы имели представление о том, что происходит на самом деле. Но, э, к сожалению, этого не... Понимаете, как? Немецкие журналисты всегда знают, когда будет премьера BMW и какая, и где, и как это будет происходить. У нас, к сожалению, мы, как я уже не раз говорил, не являемся главными производителями в мире. Поэтому нам трудно информацию доставать. Если заглянуть в историю Маруси, то Маруся строила свое производство в Финляндии. Сблочная. Не сразу. Это был контракт мне с Вауэд, очень приятно. Попозже. Мне очень приятно. Ваш зовут? Кирилл. Как называется портал? куда 66.ру 66.ру. 66 Представьте себе, Кирилл, я сейчас начну рассказывать вам про ваш портал. Вот смотрите, я начал говорить, мы делали производство. В этот момент вы берете и говорите мне, нет, это было не сразу. О, черт. Ну хорошо, тогда отмотаем по хронологии. А, был ЗИЛ, была Снежинка, был контракт с Валмед Аутомотив Отлично, Финлянди. вы понимаете, о чем идет речь? Есть, есть экспериментальное производство, без которого невозможно создание ничего. Ни самолета, ни ракеты, ни коробки спичек. И есть серийное производство. Это две разные вещи, абсолютно разные. И появиться сразу серийное производство ни на зиле, ни на снежинки. и планов таких не было, и не должно было быть. Понимаете? Для того, чтобы продавать автомобили по всему миру, нужно быть сертифицированным. Для этого нужно обладать правом, соответственно, производственным. Все поставщики должны проходить сертификацию европейскую или американскую, китайскую или э, азиатскую, ну, скажем, или арабскую, да, все это разные сертификации, и везде эти сертификации должны быть подтверждены всеми производителями, каждая гайка, 5,5 тысяч объектов внутри автомобиля, каждый производитель должен иметь ISO 9000, соответственно Невозможно российскому производителю серийно производить машины для других стран. Поэтому сборочное производство должно было оказаться за пределами Российской Федерации. Но что собирать, как создать машину? Это все, естественно, было инжинирингом российским. Обанкрочены были только российские компании. Существуют еще не российские компании. Которые продолжают что инжиниринг или сборку? Послушайте, эта информация сейчас не будет открыта вам, ни при каких обстоятельствах. Просто вы должны знать, что в ближайшем будущем, я даже не буду называть в каком, вы все услышите и увидите. Вы не будете первым, кто это услышит. Вы просто услышите это, и это будет достаточно. И увидите, и я надеюсь, это вас порадует. Если отмотать до 2014 года, до банкротства двух российских юрлиц, а на чем закончился проект «Маруся» тогда? Сколько машин было выпущено в том или ином виде? Сколько было продано, передано конечным покупателям? Мне трудно сказать. Мне кажется, где-то сейчас на руках у людей порядка 30, наверное, машин, из которых 20 точно ездят по улицам. Это B1 и в 2 Машина B2, это было нашим главным достижением, она была готова к соп, к старту в продакшн на 85% и сертифицирована на 85% на тот момент в Европе, что самое важное. А правда, что по одному экземпляру ушло генпрокурору Чайке и Владимиру Путину? Ну, видимо, да. Говорят, что путинский экземпляр даже заезжал в Намино ТО. Не знаю. Почему в 2014 году все закончилось так, как закончилось? Когда были уже ходовые экземпляры, когда они переходили людям на руки, ездили по дорогам? Это было связано с тем, что у нас закончились деньги. Это было связано с кризисом и целым рядом вопросов и проблем внутри компании. Вот, собственно, и все. Это было связано с тем, что неожиданно они закончились. Мы не ожидали этого никто. Ни сам инвестор, ни мы, собственно. Не хватило чуть-чуть. Сколько? Зачем вам это? Интересно. Ну нет, не скажу. Я правильно понимаю, что для.. Маруся по-прежнему остается рекордсменом во всех направлениях. В каких? В финансовом. То, что мы сделали за эти деньги. И по сегодняшний день вряд ли кто-то с пустого места сможет за эти деньги сделать. То, что вы сделали, это 30 автомобилей, как вы сказали. Я сожалею, что вы, как журналист, да, пишущий о машинах, никакого отношения, в общем, к производству, видимо, не имеете. Мы создали машину, которую, которая да, готова к производству. СОП, Start of продакшн. Понимаете? Можно произвести тысячу, можно 10, можно пять машин. Это не важно. То есть была вся сертификация, все вот... 85 процентов, я повторю. Я же уже это сказал. Поэтому э, э, сделана огромная работа. Сделана машина, которая была на 80 процентов сертифицирована в Германии, в Европе, для продаж в Европе. Все было... В общем, мы были близки. Оставалось чуть-чуть. К сожалению, у нас закончились деньги. Все, что мне удалось сделать, это обеспечить почти 200 инженерам нашим место работы в НАМИ, вот, в проекте «Кортеж». В проекте «Кортеж» вы же входили в него, и даже были какие-то договоренности. Ну, вы знаете, я не хочу это комментировать. Пусть создатели проекта «Кортеж» Это и комментируют. Я не знаю, в какой он стадии. Но Ш то, что мы увидим а, ближе к маю в рамках проекта «Кортеж», вы к этому отношения не имеете? Какого? Никакого. Ну как, там наши дизайнеры, там наши инженеры. А -а -а. Вот. Но мне кажется, что это разные целевые, разные целеполагания. Mm -hmm. У меня одни, а у создателей другие, поэтому мы несколько не сошлись. Вы сказали, что довести вот тогда, в 2014 году, не хватило определенного количества денег, но проект продолжает жить. То есть вы нашли новых инвесторов? Нет, сейчас он находится в другой стадии. Вам вряд ли, как журналисту, удастся меня раскрутить на разговор. Просто вы знаете, что бренд... Жив и не только жив, а сейчас вы увидите, у... это вызовет у вас удивление, я уверен. Когда? Ну, скоро. Это связано с тем, что это как в Формуле-1, понимаете? Ты не можешь говорить все, что ты хотел бы сказать. Ладно, спасибо. Хорошего концерта. Нет, подожди, подожди, Макс, подожди, подожди. Это была инвестиция, сейчас опустите. Отдохнули сейчас? Сейчас поднимайте руки вверх. И мы, и по и и не укрестили, и не и не укрестили, и не Эй, и